опять здесь оказаться через два года эти два года были самыми необычными в истории каждого из нас и в том числе моей поэтому сегодня как вы понимаете наш разговор будет достаточно серьезным и вот это мне и нравится в нашей компании siberian wellness что здесь есть и очень мощная научная база, здесь есть очень мощные знания, которые лежат в основе наших продуктов. И с другой стороны, здесь есть легкий, современный бизнес. Вот эти вещи мне нравятся, и поэтому то, что вы слушали до моего выступления, это и показывает легкость компании, международность компании, ее открытость любым партнерам, которые готовы прийти в нашу компанию. А я сегодня с вами поговорю немного, не слишком долго о тех научных основах, которые лежат в разработке наших продуктов, которые помогают большинству людей, ваших клиентов, вам самим. Когда мы готовили это событие, а это было давно, примерно конец лета, начало осени, мы задавали вопросы нашим партнерам из разных стран, а тогда мы надеялись, что в этом зале соберутся партнеры из большинства европейских стран, и тогда это казалось, что все возможно. И мы задавали вопросы, а какие темы вы хотели бы услышать в выступлении на научно-инновационного центра, то есть в виде меня. И большинство людей озвучили такую очень важную и очень часто встречающуюся сегодня тему, как восстановление после тяжелых инфекций COVID-19. Это действительно сегодня большая проблема, и мы сегодня об этом тоже поговорим, но я хочу сказать одну очень важную вещь. Мы об этом говорили в конце лета, и тогда казалось, что все проходит, все проходит, и теперь нужно восстановиться после этой долгой болезни, и дальше все будет хорошо. Но события последнего месяца всем вам, очевидно, показывают, что история не закончилась. Что есть что-то такое в этой инфекции, чего мы до сих пор не понимаем. И поэтому сегодня я бы хотел еще раз вернуться к теме профилактики, инфекции COVID-19, а потом восстановлению. Потому что сегодня мы с вами видим, какую уже по счету волну. Кто-то говорит третья, кто-то четвертая, кто-то пятая. Сколько их будет, никто не знает. И поэтому нам надо с вами еще раз вернуться к тому, с чего все начиналось в далеком марте 2020 года. Сразу скажу, что тем Кого интересует подробная информация на эту тему, я веду специальный блог, начиная с марта 2020 года, где очень много постов и статей посвящено этой теме. Он, конечно, на русском, но я думаю, что современными технологиями можно легко перевести его на любой язык и, по крайней мере, понять основные вещи, о которых там говорится. Поэтому сегодня я не буду много распространяться на эту тему, я поговорю о ключевых вещах, которые важно понимать вам самим, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы чувствовать себя уверенным и рассказывать об этом вашим клиентам. Потому что вокруг много людей, которые чувствуют себя неуверенными. И они чувствуют себя неуверенными потому, что они не понимают, что происходит такого с их организмом, в результате чего им не могут помочь ни вакцины, ни врачи, ни какие-то другие средства. И вот нам очень важно прежде всего иметь уверенность. Вот кто в этом зале абсолютно уверенно чувствует себя вот в текущей ситуации. Ну, потому, поэтому вы, наверное, в Siberian Wellness а работаете. И согласитесь, что чувствовать себя уверенным вот в этой ситуации – это счастье. Это огромное счастье, которому все вокруг завидуют. И поэтому я и говорю, что когда мы несем уверенность с нашими продуктами, мы несем людям по-настоящему счастье. А уверенность – это информация. Поэтому я сегодня немножко дам вам информацию, еще раз освежу ваше знание о том, в чем особенность этой инфекции. Каким странным образом она протекает в нашем организме? И самое главное, чем наш организм может помочь справиться с этой инфекцией или вообще ее не допустить, и таким образом дать нам вновь почувствовать уверенность. А я вам хочу сказать, что многие люди уже полтора года боятся, у них нет уверенности, а соответственно, у них нет счастья. И вот это мы можем вернуть. Итак, первое, с чего бы я хотел начать свой рассказ, и это важный очень момент, о котором, возможно, многие себе задавали вопрос, но не имеют ответа. Причем не только обычные люди. На этот вопрос часто не имеют ответа сами врачи. У COVID-19 есть одна очень уникальная, интересная особенность, которую до сих пор мы объяснить точно не можем. Эта особенность заключается в том, что дети, молодые люди, либо вообще не болеют этой болезнью, либо переносят ее очень легко и незаметно. А начиная со среднего возраста и чем ближе к старшему возрасту, Болезнь все утяжеляется, утяжеляется и утяжеляется. И встречается у все большего и большего процента людей. Мы с вами сталкивались до этого с огромным количеством самых разных инфекций. От простого гриппа до более сложных инфекций, которые с нами живут десятки, сотни лет. Так вот, если вы вспомните любую из инфекций, о которых вы знаете, вы сами себе ответите на вопрос, что такого различия нет. Например, грипп. Болеют и дети, и люди среднего возраста, и люди тяжелого возраста. Инфекции обычно затрагивают всех людей в той или иной степени. А COVID-19 почему-то не работает на молодую часть населения и в основном поражает тех, кто находится в среднем старшем и пожилом возрасте. Вот как объяснить, почему так происходит? Вирус один. Люди могут сказать, ну молодые люди или дети имеют более крепкое здоровье. Но разве сегодня мы можем это сказать про детей и молодых людей? Разве они все имеют крепкое здоровье? Нет. Очень часто, наоборот, дети гораздо более уязвимы для болезней, чем, например, люди среднего возраста, у которых уже есть какие-то знания, они уже выросли, они за собой как-то следят. То есть мы не можем сказать, что у детей и молодых людей более крепкий иммунитет. Нет, речь в чем-то другом. И вот когда мы поймем, почему вот так происходит, это даст нам ключи к надежной профилактике этого заболевания. Итак. Почему у детей и молодых людей ковид проходит совершенно бесследно или вообще не затрагивает их, а у людей, начиная со среднего возраста и дальше, он обязательно проявится в той или иной форме. И чем старше человек, тем болезнь будет течь тяжелее. У меня, конечно, нет готового ответа на этот вопрос. Но у меня есть очень большое подозрение, что связано это с одной очень важной темой, которую врачи обсуждают последние 10 лет. 10-15 лет. Это старение иммунной системы или иммунная теория старения человека. Дело в том, что мы с вами обладаем двумя типами иммунитета. Иммунитет наш устроен очень сложно, и я сейчас бы не хотел говорить о всех отделах нашей иммунной системы и как они работают. Для того, чтобы сказать просто, нужно запомнить две вещи. Есть врожденный иммунитет, тот иммунитет, который достается нам по наследству. Это самый древний иммунитет, который есть у простых животных, есть у насекомых, есть у бактерий. Это очень древний и простой иммунитет. Он призван нас защищать от тех угроз, которые есть вокруг нас, самым простым способом – просто уничтожать инфекцию. И есть приобретенный иммунитет, тот иммунитет, который формируется внутри нас в ответ на различные инфекции. Этот иммунитет еще носит название специфического, потому что он очень точно уничтожает те инфекции, которые попадают в наш организм. Итак, в нашем организме есть две части – Простая и древняя, она устроена очень просто. Этот иммунитет работает очень эффективно, но он работает как топор, очень жестоко уничтожая любых возбудителей инфекций, которые попадают в наш организм. А есть у нас вторая часть иммунитета. Это более молодой иммунитет и более точный, который уничтожает инфекции очень целенаправленно, очень точно точно. Вот если врожденный, примитивный древний иммунитет – это топор, то приобретенный иммунитет – это скальпель, который очень точно вырезает инфекцию из нашего организма. И в нашем организме работает и тот, и другой. Обычно первый удар инфекции принимает врожденный иммунитет, а потом ему на помощь приходит наш приобретенный специфический иммунитет, который берет эстафету – и дальше начинают уже работать, очень тонко и точечно убирая инфекцию из нашего организма. И благодаря этому мы, сталкиваясь с очень мощными инфекциями, легко их проходим. Вспомните, как, например, протекает грипп. Первое, что происходит в нашем организме? Очень мощное заболевание, высокая температура, высокая лихорадка, нам очень тяжело, нас ломит мы чувствуем себя полностью лишенными энергии. Почему это происходит? Потому что работает древний иммунитет, который работает следующим образом, уничтожает все подряд, и вирусы, и бактерии, и собственные клетки. Его задача заключается в том, чтобы максимально быстро обезвредить инфекцию. И поэтому он крушит все подряд, чтобы быстро ликвидировать бактерии или вирусы. А мы в этом случае чувствуем себя так плохо, потому что страдают еще и наши клетки. Но это продолжается недолго, всего лишь 5-7 дней. За это время эстафету перенимает специфический иммунитет, он формирует специальные клетки, которые уже точечно уничтожают вирусы или бактерии, либо с помощью клеточных реакций, либо с помощью антител, которые вырабатываются этими клетками. И в этот момент мы уже чувствуем себя легко, у нас появляется энергия, мы начинаем восстанавливаться, мы встаем на ноги, температура падает. Почему? Потому что первичный иммунитет перестал работать и стал работать второй иммунитет. И он мягко заканчивает выход из болезни и примерно через 7-14 10, 14 дней мы полностью восстанавливаемся от гриппа и нам хорошо, мы чувствуем себя хорошо. Потому что слаженно сработала вся система иммунитета. А теперь представьте себе, что вот этот второй иммунитет, который работает точно, как хирург, со временем перестает работать. Или со временем перестает эффективно работать. Почему это происходит? Потому что это очень дорогостоящий орган. Это очень сложная система. Она требует, в отличие от врожденного иммунитета, очень много энергии и ресурсов от человека. И она требует от него постоянного поддержания. Если мы его не будем поддерживать специально, то примерно с возраста 30 лет он начинает умирать. Он начинает умирать, потому что природа обычно говорит очень жесткими словами. Вообще-то природа это очень жесткая вещь. И первый сигнал, который говорит о том, что наш вот этот врожденный иммунитет начинает умирать, это половые гормоны. Почему? Почему, когда у нас поднимается уровень половых гормонов в процессе созревания, через какое-то время начинает умирать наш Специфический иммунитет. Потому что природа говорит следующее. Вы оставили потомство, вы выполнили свою задачу. Жестко звучит, но в природе так всегда было и есть. Раз мы оставили свое потомство, главную задачу, биологический вид, выполнил. И поэтому дальше организм начинает экономить. И он начинает экономить на тех органах и тканях, которые потребляют больше всего энергии. И среди них специфический иммунитет. И поэтому, возвращаясь к COVID, дети, молодые подростки, молодые люди, они еще не достигли этапа, когда они оставляют потомство. И поэтому природа поддерживает в них высокий уровень специфического иммунитета. Но как только мы пересекаем границу среднего возраста и уходим в пожилой, Природа говорит, это слишком дорого, и смысла нет. И поэтому наш специфический иммунитет начинает умирать. Вот с моей точки зрения, я об этом думаю вот уже полтора года последние, я вижу, что именно в этом и есть основная причина того, что мы видим с COVID. Он просто попал вот в то больное место, которое всегда было у человека, но бактерии и вирусы в него попадали, ну не так точно, вокруг. И поэтому мы не замечали вот такой большой разницы. А COVID-19 попал именно сюда. Он увидел нашу слабость в том, что специфический иммунитет умирает, и он в эту точку слабую нашу попал, и поэтому мы сделать ничего не можем. Ну а теперь немного оптимизма. На самом деле, несмотря на то, что так предопределено природой, что со среднего возраста наш специфический иммунитет слишком дорогая игрушка, тем не менее у нас есть способы его поддерживать в активном состоянии. И поэтому прежде чем мы с вами перейдем к нашим продуктам, давайте я напомню те вещи, которые очень важны для активного поддержания специфического иммунитета. Чтобы наши вот эти клетки не умирали, а постоянно обновлялись. На самом деле, когда я говорю о том, что клетки умирают, и специфический иммунитет умирает, это непростые слова. Это происходит на самом деле. С возрастом атрофируются органы, в которых созревают лимфоциты, а лимфоциты — это главные клетки специфического иммунитета. С возрастом атрофируются органы, в которых окончательно созревают лимфоциты, с возрастом Снижается активность костного мозга, в котором формируются новые лимфоциты. То есть с возрастом происходит реальное уменьшение наших с вами защитников. Более того, с возрастом происходит вторая очень важная вещь. Мы живем, живем, живем, живем, сталкиваемся каждый год с новыми и новыми инфекциями. Сегодня грипп, завтра какая-то другая инфекция, послезавтра какая-то бактериальная инфекция, потом э, что-то еще. Каждый год мы сталкиваемся с инфекциями. Для борьбы с, этих, с этими инфекциями наш организм использует вот те самые дефицитные лимфоциты, специфический иммунитет, который очень быстрый и точно уничтожает инфекцию. Но как только мы использовали лимфоциты для борьбы, например, с гриппом, они дальше больше нас защитить ни от чего не могут, только от гриппа. Потом мы, например, заболели какой-то бактериальной инфекцией. Лимфоциты научились уничтожать эту бактериальную инфекцию, но больше они уже ничего делать не будут. И чем старше мы становимся, в нашем организме все больше и больше старых лимфоцитов. Они умеют уничтожать грипп, но они не умеют уничтожать ничего другого. Вот маленький ребенок, у него в организме очень много молодых, наивных, еще не обученных лимфоцитов. Он их может направить на борьбу с любой инфекцией. А тут стоит его, например, бабушка. А у бабушки этого ребенка в основном все лимфоциты уже старые. Они уже побывали в бою, и они больше нас ни от чего защитить не могут. Поэтому задача наша с вами постоянно встряхивать вот этот контейнер с лимфоцитами, вытряхивать из него старые и за счет этого стимулировать костный мозг, синтезировать новые. Как это можно сделать? Есть простые способы, которые, о которых должен знать каждый человек. Первый очень важный способ встряски лимфоцитов, отсеивания старых лимфоцитов и синтеза новых – это активные спортивные нагрузки. Вот когда в марте 2020 года всех посадили на карантин, я схватился за голову. Активные физические нагрузки – это единственное, что может нормально поддерживать иммунитет. И тем не менее нас всех посадили, обездвижили и сказали, мы боремся с COVID-19. Смотрите, что происходит, когда наш с вами организм активно работает. Например, мы бежим, пробежка или идем в горы, ну любая активная физическая нагрузка, в кровь выбрасывается адреналин. При любом спорте, при любой нагрузке, чем активнее нагрузка и чем длительная она, тем больше выбрасывается адреналина, и это очень важный момент. Вот мы всегда привыкли думать, что адреналин – это обязательно эмоции, какие-то встряхивающие нас ощущения. Адреналин – это важнейший гормон, который мобилизует все наши ресурсы для того, чтобы выжить. Потому что что такое стресс? Это вопрос выживания. То есть, либо меня догонят и съедят, либо я догоню и съем. А если я не догоню, то я умру. Вот это вопрос выживания. И этим всем оркестром руководит адреналин. Как только мы бежим, кровь выбрасывается адреналин, и дальше происходит много-много разных процессов. Но нас интересует только один. Как только адреналин попал в кровь, для иммунной системы это сигнал того, что этот организм попал в тяжелую ситуацию, он находится на грани выживания. Он может столкнуться с какими-то травмами, с какими-то ранами. А что такое травмы и раны? Это риск инфекции. И для иммунной системы это сигнал, что нужно срочно привести в боевой порядок всю иммунную систему, потому что организм находится в той ситуации, что он может столкнуться с очень большим риском смертельного инфицирования. И все наши лимфоциты, в том числе старые, которые сидят спокойно в органах среднестатистического человека, который обычно не движется, который обычно не сталкивается с инфекциями в обычной своей жизни – в уютной европейской жизни, как только он получил порцию адреналина, все эти лимфоциты из тканей начинают мигрировать в кровь. А из крови дальше перераспределяются в мышцы, в кожу, то есть там, где есть риск инфекции. Почему это очень важно? Потому что когда мы сидим и ничего не делаем на месте, у нас все хорошо, мы не сталкиваемся ни с какими инфекционными угрозами, лимфоциты там сидят и старятся, продолжают стариться, организм их не видит, потому что они там спрятались в лимфатических узлах, и их не видно, и организм думает, что все нормально, а вот когда мы занимаемся спортом, и адреналин выталкивает лимфоциты в кровь, организм начинает смотреть, «О, это старый лимфоцит». О, этот уже неполноценный лимфоцит. И он начинает их уничтожать в прямом смысле. Он уничтожает старые, небоеспособные, неэффективные лимфоциты. Общее количество лимфоцитов начинает снижаться. А это недопустимо. И тогда что нужно сделать? Заставить наш костный мозг синтезировать новые лимфоциты. И в нашу кровь, и в наш организм, благодаря спорту, начинают поступать новые, свежие лимфоциты которые мы можем пустить в том числе на борьбу с COVID-19, например, или с любой другой инфекцией. Понимаете, в чем очень хитрое устройство иммунной системы? Если мы ее не трясем, она затаивается, организм ее не видит. И они сидят там на заваленке, старятся, старятся, дрихлеют, уже ничего не делают, а место занимают, и новых лимфоцитов нет. Что еще может заставить нас встряхнуться? Ну, само собой, инфекции, разные инфекции заставляют иммунную систему встряхиваться, и вот эти старые спящие лимфоциты мигрировать в кровь. И поэтому, если человек ведет активный образ жизни, опять же, вспоминая ситуацию с мартом 2020 года, когда всех заставили носить перчатки или постоянно обрабатывать руки санитайзером и так далее, друзья мои, ну, возможно, на тот момент это было правильно, но ведь мы тем самым отсекаем инфекционную стимуляцию нашей иммунной системы. Она не встряхивается, она затаивается, не работает. Но если вам не нравится вот такой жесткий способ стимуляции иммунитета через открытость миру, через контакт с инфекциями, которые вокруг нас, если вы ведете активную жизнь, ходите в горы, не знаю, на природу, вы всегда, постоянно будете сталкиваться с инфекциями, и это будет встряхивать ваш организм. Но если вам это не нравится, есть еще один способ, и вот здесь мы уже переходим плавно к нашим продуктам. Как еще можно встряхнуть лимфоциты и заставить их из домика, где они спрятались, выходить в кровь, и показывать себя иммунной системе, она видит этот дефектный, этот старый и начинает уничтожать. Есть очень эффективный способ, о котором инфекционисты знают очень давно, но почему-то вплоть до сегодняшнего дня об этом говорят очень мало. Это наша кишечная микрофлора. Наша кишечная микрофлора, которая живет вместе с нами уже сотни тысяч лет. И мы приспособились жить с нашей кишечной микрофлорой. Мы ей даем часть своей пищи, а она в ответ нам оказывает огромное количество полезных функций. В том числе это главный регулятор иммунной системы. Почему это происходит? Потому что наша кишечная микрофлора, хотя мы ее называем полезной, это на самом деле чужеродные бактерии. А любые чужеродные бактерии всегда вызывают повышенную настороженность наших иммунных клеток, потому что они не свои. А главная функция иммунитета в чем заключается? Постоянно отслеживать проникновение в организм чужеродного, будь то вирус, бактерия или химическое вещество. И теперь представьте себе, что вы поддерживаете свою кишечную микрофлору в правильном состоянии. У вас в кишечнике очень большое количество чужеродных бактерий. И это стимулирует иммунную систему постоянно отправлять в кишечник, но точнее сказать в лимфатические узлы, которые в огромном количестве находятся вокруг кишечника, все новые и новые лимфоциты. То есть, пока у нас нормальная кишечная микрофлора, лимфоциты постоянно притекают в лимфатические узлы кишечника. Там они не вступают в прямой контакт с кишечной микрофлорой, но они чувствуют, что там чужеродные микроорганизмы, и они тренируются, они приобретают боевую подготовку в лимфатических узлах. Может быть, кто-то и слышал, но напомню, 90% лимфоцитов у человека сосредоточены в области кишечника, потому что в кишечнике находится несколько триллионов чужеродных бактерий. И наш организм туда постоянно отсылает лимфоциты для того, чтобы, не дай бог, что, была защита. А в момент своей миграции лимфоциты, во-первых, созревают, а во-вторых, организм видит, какие из них дефектные, и уничтожает те, которые перестали выполнять свою функцию. То есть примерно так же, как спорт, но только благодаря правильному питанию, когда мы поддерживаем нормальную кишечную микрофлору. А теперь смотрите, что происходит, если микрофлора неправильная. Но мы неправильно питаемся или постоянно употребляем антибиотики без всяких показаний, убиваем свою кишечную микрофлору, и наш кишечник заселяется другими бактериями. Теми бактериями, с которыми мы не привыкли жить. Наша иммунная система начинает понимать, что в организме в кишечнике появились совсем не друзья, а самые, что ни на есть, враги. И иммунные клетки начинают не просто находиться на пограничных заставах, в лимфатических узлах, а начинают мигрировать в кишечник для того, чтобы уничтожить вот ту самую патологическую микрофлору, которая есть в кишечнике. Казалось бы, то же самое – Лимфоциты мигрируют в кишечник и там сталкиваются с э, вредными бактериями, но на самом деле нет. Это совершенно разные вещи, потому что что происходит, когда у нас э, неправильная микрофлора? Лимфоциты постоянно вступают в бой с вредной микрофлорой, а когда они вступают в бой, помните, я вам говорил, они теряют способность уничтожать любые другие инфекции, они становятся Клетками памяти, то есть они становятся старыми лимфоцитами, которые нам ничего уже больше помочь не могут. Они могут уничтожать только вредные бактерии кишечной микрофлоры. И это происходит постоянно. Все наши лимфоциты туда стекаются и теряют способность нас защищать от других инфекций. Понимаете, с одной стороны, это запрограммировано природой, что со временем наш специфический иммунитет – теряется и количество активных лимфоцитов теряется, а с другой стороны мы сами какой огромный вклад в это делаем Мы не двигаемся, мы не следим за своей кишечной микрофлорой, мы не ведем активный образ жизни, чтобы сталкиваться с разными инфекциями, мы не стимулируем свою иммунную систему. В этой ситуации какова вероятность того что организм будет тратить драгоценные ресурсы на поддержание ненужного органа Вот мы и сегодня и столкнулись с тем, что ковид, когда 19 ударил, он ударил в ту самую точку, про которую мы последние лет 30 вообще забыли. И теперь вопрос, что делать с этим? Ну, кроме спорта, друзья мои, я очень надеюсь, что все же, несмотря на карантинные ограничения, большинство из вас продолжили каким-то образом заниматься активным спортом. Друзья мои, без этого говорить об университете бесполезно. Вот запомните, бесполезно. Без нормальной кишечной микрофлоры и правильного питания говорить об иммунитете бесполезно. Ни о вакцинах, ни о лекарственных препаратах, ни о чем другом. И теперь переходим к нашей профилактической схеме. Смотрите, все, что касается образа жизни и спорта, это должны сделать вы. Мы в этом смысле вам помочь не можем. Все, что касается третьего очень важного условия поддержания активной, специфической иммунной системы, то есть большого количества активных свежих лимфоцитов, очень важное слово «свежих», новых, молодых лимфоцитов, это нормальная кишечная микрофлора. Здесь, конечно, большое значение играет питание, но и наши продукты здесь выступают на первый план. Итак, смотрите, я начну с программы «Максимум». Той самой программы, которая может достаточно короткий период, достаточно быстро – простимулировать обновление кишечной микрофлоры и рост в ней полезных бифида и лактобактерий. То есть тех самых бактерий, которые и формируют нормальную здоровую иммунную систему кишечника, благодаря которой в нашем кишечнике, в наших лимфоузлах кишечника, формируются новые молодые свежие лимфоциты, подготовленные к бою с любой инфекцией, которая проникает в организм. Итак, первое, о чем мы с вами говорим. Какие версии, какой первый препарат я должен назвать? Правильно, но не самый первый. Правильно, но я, я бы так сказал, вот у нас есть два продукта, ну, по крайней мере, в Сербии они точно есть, а в других странах Европы или в Украине, я не знаю, нужно смотреть. Я сейчас смотрел ассортимент именно сербского интернет-магазина. Смотрите, мы с вами сейчас говорим о таком активном компоненте биологически активных добавок, как пищевые волокна. Это сложные углеводы, которые являются главным питательным веществом для нашей полезной микрофлоры. Вот вы назвали лимфосан. Я бы рекомендовал лимфосан, который называется «Pure Life». Вот это самый мощный клетчаточный продукт в нашем ассортименте. Это несколько видов различных пищевых волокон, плюс лекарственные растения, которые помогают обновить кишечную микрофлору. Они помогают подавить рост вредных бактерий и обеспечить планомерный рост лилакта и бифидобактерий. Но в ассортименте сербского интернет-магазина недавно появился еще один продукт, который содержит в себе очень интересные пищевые волокна. Это иммунодринг с арабиногалактаном. Что такое арабиногалактан? Это сложное пищевое волокно, оно встречается в разных растениях, но в частности в сибирской лиственнице его очень много. Вот это очень интересное пищевое волокно. То есть, если мы говорим просто про пищевые волокна, они работают все примерно одинаково. Они выступают в качестве питательного вещества для роста нашей кишечной микрофлоры. А который входит в состав иммунодринка, тоже может использоваться бактериями как питательное вещество. Но у него есть еще одна очень важная функция. Дело в том, что по своей структуре это пищевое волокно похоже на клеточные структуры очень многих бактерий. Ну, например, все знаете такое заболевание, как туберкулез. Так вот, в составе оболочки микобактерий туберкулеза очень много молекул арабиногалактана. Почему это важно? А в данном случае арабиногалактан является сигнальной молекулой для иммунных клеток. Если в нашем организме появился арабиногалактан, для иммунных клеток это сигнал о том, что появилась какая-то инфекция. Потому что очень часто арабиногалоктан, источником арабиногалактана в нашем организме являются бактерии. И этот сигнал заставляет наши иммунные клетки активно-активно подготавливаться к инфекции, актив, приходить в состояние тонуса. Это заставляет наш костный мозг синтезировать новые лимфоциты. Таким образом, если мы выбрали в качестве источника клетчатки арабиногалактан, мы с одной стороны используем все его функции как пищевого волокна, а с другой стороны, поскольку он способен проникать через кишечную стенку, он выступает в качестве учебной мишени для наших иммунных клеток. Они приходят в тонус. Казалось бы, инфекции никакой нет. Мы не страдаем, но иммунные клетки начинают активизироваться, начинают приходить в тонус. Итак, первое, о чем мы с вами проговорили, это какой-то мощный препарат с пищевыми волокнами или лимфоцан, или вот я рассказал про иммунодринк с арабиногалактаном. Принимая в составе схемы этот продукт, мы Помещаем в кишечник большое количество питательной среды для нормальных бактерий. Это очень важно, потому что просто поместить в организм лакта или бифидобактерии, это не всегда достаточно, потому что они попадают в очень агрессивную среду кишечника. И там очень много вредных бактерий, которые борются за место под солнцем. И поэтому нам нужно дополнительно дать нашим бактериям питательную среду, чтобы они быстро начали там размножаться. Поэтому второй компонент нашей схемы какой? Вы уже про него говорили. Эльбифит, то есть какой-то комплекс лакто- и бифидобактерий. Почему мы говорим именно про наш продукт Эльбифит? Потому что это не просто культура семи разных штаммов лакта и бифидобактерий. Это еще уникальная технология, которая помогает им максимально безопасно пройти через желудок. Ведь желудок – это очень кислая среда. Там желудочный сок, в котором очень активная кислота, которая очень губительна для бифида и лактобактерий, если мы их принимаем живыми. И вот для того, чтобы защитить наши лакто- и бифидобактерии в составе эльбифида от действия агрессивного желудочного сока, мы применяем две уникальные технологии. Первая технология – это микрокапсулирование, когда культуры бифида и лактобактерий попадают в микрокапсулы, которые выступают в качестве защитной оболочки, сохраняя их внутри, защищая их и от кислорода, и от повреждающего действия, например, света, и, самое главное, от повреждающего действия желудочного сока. А вторая технология – это кишечно-растворимые капсулы. Капсулы бифида сделаны не из обычного оболочечного материала, из уникального вещества, которое не растворяется в желудке, а растворяется только в кишечнике, то есть там, где наши лакто-бифидобактерии должны выделиться. Итак, мы дали себе питательную среду в виде пищевых волокон, следом добавляем курс L-bifida, лакто-бифидобактерий, которые попадают в кишечник и начинают там, благодаря этому, активно размножаться. Соответственно, мы начинаем формировать правильную кишечную микрофлору, а она начинает активно трясти нашу иммунную систему, вытряхая старые дефектные лимфоциты и заставляя, стимулируя синтез новых лимфоцитов. Что третье очень важно для профилактики? Что бы вы посоветовали включить в эту схему на третьем уровне? Правильно, а, да, антиоксиданты. Совершенно верно, антиоксиданты. Антиоксиданты обязательно важны в схеме профилактики любых инфекций, а COVID-19 особенно, потому что при проникновении любой инфекции в организм и при активной работе иммунных клеток происходит выделение в кровь, в ткани, в биологические жидкости огромного количества опаснейших химических веществ. Они выделяются в том числе при реакциях иммунной системы, когда, например, иммунные клетки уничтожают бактерии или иммунные клетки уничтожают собственные клетки, зараженные вирусом. При разрушении этих клеток выделяется огромное количество очень токсических веществ. Именно с этим связано, что, например, когда мы заболели гриппом, нам крайне тяжело, потому что токсическая нагрузка на организм очень высока. Но здесь в данном случае мы говорим не только о том, что мы хотим облегчить свое собственное состояние. Антиоксиданты очень важны для того, чтобы защитить прежде всего наши собственные иммунные клетки от поражения или снижения активности. Но это примерно, вот Антиоксиданты – это примерно так же, как вот представьте себе, вы вызвали какую-то команду уничтожать каких-то паразитов в доме. С помощью огня. Вот пришла эта бригада, и вот она с помощью огня выжигает, там не знаю, каких-то животных или каких-то вредных насекомых, которые находятся в, в каком-то пространстве, в доме и так далее. И вот они огнем выжигают это все. Для того, чтобы они сами не пострадали от огня, вы их одеваете в специальную противопожарную одежду. Правильно? Правильно. Вот точно так же и в организме. Иммунные клетки работают в очаге пожара. И поэтому их необходимо дополнительно защитить какой-то противопожарной тканью. В данном случае речь идет об антиоксидантах. Почему еще очень важно использовать антиоксиданты в схеме любой иммунопрофилактической программы? Смотрите, помните, я вам в начале, когда делал краткое вступление, говорил о том, что лимфоциты – то есть те самые иммунные клетки специфического иммунитета, требуют очень много энергии, потому что они выполняют очень тяжелую и важную работу. Они очень много энергии потребляют, им требуется очень много энергии. Откуда они ее берут? Вообще откуда любые клетки берут энергию? Ну, здесь не все, конечно, про это знают, но знать про это тоже, наверное, нужно, хотя бы на уровне общих познаний. В наших клетках находятся специальные органы, которые синтезируют биологическую энергию. Это митохондрии, они называются митохондрии. Вот в митохондриях постоянно синтезируется биологическая энергия в форме аденозин-трифосфорной кислоты, или которую мы э, знаем как АТФ. Чем активнее работает клетка, тем активнее работают митохондрии, тем больше они ей дают энергии. Тем больше энергии требуется клеткам, тем активнее работают митохондрии. И те клетки, которые требуют больше всего энергии, у них в составе больше всего митохондрии по сравнению с другими клетками. Но наши митохондрии образуют биологическую энергию в контакте с кислородом. И чем больше энергии образуется, чем больше кислорода попадает в клетку, тем больше образуется свободных радикалов. Свободные радикалы повреждают митохондрии, митохондрии перестают вырабатывать энергию, клетка теряет энергию и перестают выполнять свою функцию. Вот в чем главный смысл антиоксидантов в данном случае. Мы должны защитить энергообразующие органы наших иммунных клеток, чтобы они постоянно работали. Они работают в очаге пожара, они подвержены поражению больше, чем любые другие клетки, и поэтому нам нужно их насытить максимальным количеством антиоксидантов. Для этого мы можем взять любой сложный антиоксидантный комплекс, который есть в нашем ассортименте. Но поскольку мы находимся в Европе, я бы рекомендовал именно формулу 4. Почему формула 4? Там есть ну, известные вам по новамину антиоксиданты А, Е и С, витамины А и С. Но кроме того, там есть таурин и, самое главное, альфа-липоевая кислота. Это очень важный антиоксидант именно для наших митохондрий. Именно альфа-липоевая кислота является одним из самых активных и эффективных антиоксидантов, защищающих обмен внутри митохондрии. И таким образом они могут поддерживать высокую энергетическую функцию. Поэтому я бы рекомендовал третьим продуктам в нашу схему, которую мы сейчас выстраиваем, включить именно формулу-4. Что мы должны поставить на четвертое место? Какие еще иммуностимулирующие продукты из нашего ассортимента или повышающие нашу защитную активность в целом мы могли бы поместить в эту схему? Цинк. Совершенно верно, цинк. Поэтому, когда мы говорим о четвертом компоненте нашей схемы, я бы рекомендовал именно органический цинк, потому что он содержит высокую дозу витамина С в трех разных формах, плюс ко всему он еще дополнительно содержит и антиоксиданты, и растительные компоненты, обладающие иммуностимулирующим действием. Почему важен цинк? Вот Цинк – это один из самых первых иммуностимуляторов естественного натурального происхождения, который был вообще в принципе открыт. Это случилось еще 60 лет назад. Вот тогда еще не знали ни о каких других иммуностимуляторах, но об этой функции цинка уже тогда знали. Цинк обладает огромным количеством иммуностимулирующих функций. Но поскольку мы сегодня с вами говорим о COVID-19 и о том, что он является прежде всего следствием того, что наш специфический иммунитет с возрастом теряется, и наши лимфоциты теряют свою активность и начинают стариться, то вот здесь очень важно упомянуть такую функцию цинка, как поддержание активного обмена лимфоцитов в специальных органах. Вот когда наши лимфоциты новые, свежие, созрели в костном мозге, попали в кровь, они еще пока не зрелые, они еще пока ничего не могут делать, они нам помочь никак не могут. Для этого они мигрируют в специальные органы, и в частности вилочковая железа, она находится вот здесь, и в этой вилочковой железе, которую еще по-латински называют тимус, они созревают. С возрастом, я уже об этом тоже говорил, к сожалению, активность тимуса тоже начинает снижаться. Так вот, цинк поддерживает высокую активность вилочковой железы, и поэтому поддерживает высокую активность созревания и подготовки наших лимфоцитов. Поэтому на четвертое место мы ставим с вами, конечно же, цинк, в данном случае органический цинк. Пятый продукт. Какой пятый продукт? Витамин D, совершенно верно. Внимание к витамину D стало, ученые стали адресовать относительно недавно, лет 10 назад, не больше. До этого считалось, что витамин D нужен только для поддержания здоровья костей. Но он действительно очень важен для поддержания кальциевого обмена и для поддержания здоровья костей, но тем не менее, вплоть до начала 21 века витамин D считался исключительно костным витамином. А в последнее время было выявлено, что рецепторы к витамину D обнаруживаются практически во всех клетках организма. И очень много рецепторов витамина витамину D находится в иммунной системе, причем как во врожденном иммунитете, например, в наших дыхательных путях, в слизистых наших дыхательных путей, очень много ферментов, которые переводят витамин D в активную форму. И это уже один этот факт говорит о том, что витамин D очень важен для первичной защиты нашего организма от проникновения в легкие различных вирусов и бактерий. Кроме, а Кроме того, и на самих иммунных клетках, и на органах иммунной системы очень много рецепторов к витамину D. Это значит, что витамин D очень важен для регуляции этих функций. И когда грянул COVID-19, количество исследований, посвященных тому, насколько витамин D позволяет смягчить течение болезни, перевалило сегодня уже за десятки тысяч. Дело в том, что витамин D обладает одной удивительной функцией. Ведь что происходит при COVID-19, какая самая главная проблема этой болезни, которую мы до сих пор понять окончательно не можем и победить тоже. Вот попадает COVID-19 в легкие, и как и при гриппе, первыми против него начинают работать клетки нашего древнего врожденного иммунитета. Они из крови мигрируют в легкие и начинают уничтожать клетки нашей легочной ткани, где засел вирус. Помните, я говорил, чем отличается врожденный иммунитет от специфического? Это очень жестокий механизм. Эти клетки не разбирают ничего, они крушат все вокруг себя, лишь бы уничтожить бактерию или, в данном случае, вирус. И первый этап COVID-19 сопровождается очень массивной. Потери легочной ткани, потому что эти клетки, мигрируя в легочную ткань, уничтожают там все. Но если у человека нормальный, крепкий, здоровый иммунитет, то примерно уже на второй-третий день активность врожденного иммунитета начинает снижаться, потому что эстафету принимает специфический иммунитет. И в легкие начинают мигрировать сначала Т-лимфоциты, которые очень тонко и точечно уничтожают зараженные клетки, а потом формируются антитела, которые вообще не повреждают клетки. Они уничтожают только вирус. И таким образом за короткое время мы выходим из болезни и все хорошо. Но, как я уже сказал, если у нас страдает специфический иммунитет, он не приходит на подмогу. И врожденный иммунитет продолжает краносать легкие, продолжает уничтожать вирус, а это не быстро, это очень долго, и мы теряем легочную ткань. Так вот, витамин D, в чем его удивительная особенность? Он помогает восстановить баланс врожденного и специфического иммунитета. Он уменьшает активность вот этих очень агрессивных клеток врожденного иммунитета и, наоборот, повышает активность специфического иммунитета, выравнивает вот этот баланс, уменьшает проявление тех реакций, когда иммунная система совершенно ненужным образом начинает уничтожать свои собственные ткани. Он выравнивает этот баланс. На самом деле это было показано не только в COVID-19. Если вы помните, в 2009 году по миру прокатилась еще одна пандемия. Кто помнит, какая была пандемия в 2009 году? Уже забыли, да? Представляете? Мы не, мы не запоминаем уроки, которые нам преподает жизнь. Свиной грипп. В 2009-2010 году была пандемия свиного гриппа, которая охватил все континенты. И тоже в первые месяца люди... Врачи, специалисты говорили о том, что это может затянуться и это охватит весь мир. Но, к сожалению, примерно за год все исчезло, и мы приспособились к этому, потому что возбудитель свиного гриппа ведет себя по-другому, чем возбудитель COVID-19. Так вот, тем не менее, вопрос-то в другом, что когда эта пандемия прошла, появилось огромное количество научных публикаций, которые говорили о том, что свиной грипп, Протекает намного тяжелее у тех людей, у кого скрытый или явный дефицит витамина D. И наоборот, протекает достаточно легко у тех людей, у которых высокий уровень витамина D. Это было известно, друзья мои, 12 лет назад. Но почему-то сейчас мы опять оказались не готовыми. А теперь вопрос. Просто для общего самообразования. Какая широта ну, в ге географическом понимании, является самой северной, где мы еще можем быть уверенным, что солнце нам даст витамин D. Как вы думаете? Хоча, такой вопрос, а Белград на какой широте находится? Кто знает, на какой широте Белград находится? Ну, я, я предполагаю, что примерно 40, может, сорок 44. 43, 44, я так думаю. Теперь повторяю вопрос. А какая широта является самой северной, где мы еще можем говорить о том, что солнце нам дает достаточно витамина D? 30, максимум 33. Какие из европейских стран у нас находятся север, южнее 30-й 30 широты? Ни одна. Греческие полуострова не думаю, скорее всего, нет. Вы понимаете, мы все с вами в силу своего проживания находимся в зоне критичной по дефициту витамина D. Банальная вещь, да, казалось бы которая нам самой природой дано для выравнивания иммунного баланса, а у нас ее нет, а мы про это и не думаем. Поэтому на пятое место обязательно включаем витамин D. И очень важный момент, поскольку мы с вами исходим из предположения, что большинство наших клиентов и мы сами живем в северных странах все же и являемся потенциально дефицитными по витамину D, а хотим поднять уровень витамина D очень быстро, потому что мы хотим обеспечить профилактику COVID-19, нам нужны очень высокие дозы. Полторы-две тысячи международных единиц. Полторы-две тысячи. Вот рекомендация европейских экспертов – 200-400, максимум 600, больше нельзя, как они говорят. Друзья мои, это, во-первых, глупые старые данные, это раз. Если мы живем, условно говоря, на севере Германии, 600 МЕ не защитит нас вообще ни от чего. Если вы мне не верите, сходите, сделайте анализ на витамин D и посмотрите, какого у нас, он у вас уровня. Поэтому полторы-две тысячи – это минимум. С него начинается для того, чтобы быстро поднять этот уровень. Итак, смотрите, мы уже 5 нашли. Есть шестой. Смотрите, схема очень большая на самом деле. Как вы думаете, что шестое еще очень важно подключать? Не только COVID-19. Вот любые иммунные проблемы, любые инфекции. Омега- это будет, это будет седьмым. Друзья мои, адаптогены. Адаптогены. Те уникальные растительные вещества которые прежде всего влияют на обеспеченность нашего организма энергией. Вот когда мы с вами говорим о самом знаменитом адаптогене, например, женьшень, прежде всего, что прежде всего всплывает на ум? Что дает женьшень? Энергию, тонус. Мы принимаем препараты женьшеня, и у нас высокая работоспособность. Что изменилось в нашем организме? Мы не стали есть больше, мы не стали заниматься спортом. Дело в том, что адаптогены перестраивают наш энергетический обмен и делают его более эффективным. Более эффективным. Мы на единицу затраченных усилий получаем больше энергии. А как я уже сказал, для наших иммунных клеток энергия является абсолютно критическим моментом. И поэтому адаптогены мы обязательно включаем в схему. Для этого можем мы взять или адаптовид, или корень ему на бустер. Седьмой про то, что сказали из зала правильно, омега-3. Но омега-3, знаете, для кого нужна в профилактике и очень важна? Для людей, у которых уже есть проблемы сердечно сосудистой системы, потому что осложнение сердечно сосудистой системе – это самое частое осложнение, которое встречается при COVID-19 у, у людей в среднем и а пожилом возрасте. И поэтому, чтобы этого не допустить, не дай бог, не повысить риск образования тромбов, нужно в эту схему обязательно включить высокие дозы омега-3. Вот такая схема сложная получилась, да. Конечно, Далеко не каждый клиент готов взять такую схему, и поэтому у нас, я вам для чего это рассказал? Для того, чтобы вы понимали, как работают вот эти все компоненты наших продуктов, на одну общую задачу – повысить эффективность вот этого специфического иммунитета, увеличить количество молодых лимфоцитов, повысить их активность. Вот для чего мы это все делаем. Но ну, а омегу-3 мы добавляем для людей, у которых есть предрасположенность к различным факторам риска, связанным с сердечно-сосудистой системой. А теперь у нас времени совсем немного, но мне немного осталось рассказать вам: это как восстанавливаться после COVID. Будем считать, что. Этот После того, как мы внимательно сейчас разобрали схему профилактики, нам этот вопрос будет неинтересен, к счастью. Но, тем не менее, вопрос не праздный. Друзья мои, есть такое сегодня понятие, уже сформировалось, как длинный COVID. Это уже официальный медицинский термин. Длинный COVID. Что такое длинный COVID? Это когда человек выздоровел, у него уже нет признаков болезни, у него не выявляются возбудители COVID-19 в организме, но он продолжает чувствовать себя ужасно. У него нет энергии, у него нет активности, у него есть какие-то осложнения со стороны легких, у него проблемы с дыханием, у него проблемы а, с тем, что раньше называлось. Помните, такой был а, термин медицинский, он и сейчас есть, но раньше все над ним смеялись. Синдром хронической усталости, помните? Все говорили, что такое синдром хронической усталости, выдумали, выгони мужика, пусть работает в поле, какой-то синдром хронической усталости, придумали тоже болезнь. Оправдать, что люди стали ленивыми, жирными, и не следят за собой, вот придумали такой термин. На самом деле не совсем так. Так вот, я возвращаюсь к длинному ковиду. У 10% людей, выздоровших после COVID-19, 10%, 10%, обнаруживается проявление длинного ковида. С чем это связано? Вот теперь возвращаюсь к двум вещам. Первая вещь. Помните, я говорил, главная проблема, связанная с ковидом из-за того, что иммунитет неправильно реагирует, заключается в том, что наш первичный врожденный иммунитет уничтожает очень большую часть легочной ткани. Мы получаем меньше кислорода, из-за того, что мы получаем меньше кислорода, у нас образуется меньше энергии, и мы чувствуем эту ужасную усталость. Как с этим бороться? А, да, кстати, я же забыл. Помните, Помните я сказал, что это длинная схема, а это для продвинутых людей, не, не одну, редкий клиент возьмет ее одну. Как вы думаете, как ее сократить очень простым решением? Что у нас есть в ассортименте, что может ее очень сильно сократить? бокс. Разбираем по, по составу, что в составе бокса есть? Цинк есть? Есть. Арабиногалактан? Есть. Женьшень, адаптогины есть, антиоксиданты – есть. Четыре компонента схемы, которую мы с вами разобрали, там уже есть. Значит, там что осталось сюда только добавить? Витамин D и эльбифид. Все. Смотрите, как резко сократилось. Вот иммунобокс, с моей точки зрения, еще, знаете, чем очень хорош. Кстати говоря, в Европе до сих пор есть синхровитал-5, а он является частью компонента иммунобокс. Вот это важный момент, потому что в составе синхровитала 5, и в данном случае иммунобокса, кроме иммуностимулирующих веществ, есть специальный комплекс экстрактов растительных трав, направленных на активизацию поддержания функций бронхо-легочной системы. При COVID-19 это очень важный момент. То есть в данном случае мы разрабатывали этот продукт давным-давно. Синхровитал 5 появился у нас в ассортименте чуть ли не 10 лет назад. А сейчас он заново стал актуальным, потому что он не просто повышает иммунитет, он еще и дополнительно помогает ускорить, во-первых, повысить защиту легких, а во-вторых, ускорить их восстановление. Итак, вот у нас есть большой комплекс, и вот у нас есть маленький комплекс. И нельзя сказать, что маленький комплекс плохой. Там просто поменьше дозы, но зато для удобства клиента и для профилактических целей это отличный продукт. А теперь возвращаясь к восстановлению, когда впервые выдвинули, итак, первая причина, которую я сказал, это легочное... поражение легочной ткани. Как с этим бороться? Ну, во-первых, можно использовать, например, Синхровитал-5, который, как раз, помните, как называется продукт для поддержки функции легких. А во-вторых, легочная гимнастика, друзья мои, это вообще-то было всегда аксиомой любого пульмонологического отделения. Вот Человек после пневмонии обязательно должен в течение одного-двух месяцев делать легочную гимнастику для того, чтобы разрабатывать легкие, для того, чтобы стимулировать образование новой легочной ткани и для того, чтобы бороться с развитием рубцов и спаечной ткани в легких. Сейчас про это опять почему-то никто не говорит. Друзья мои, первый очень важный момент – это поддержание функций легких либо с помощью вот растительных продуктов и с помощью легочной гимнастики. Это очень важный момент. И вообще-то легочную гимнастику нужно подключать уже на, фон, на этапе, когда прошли острые процессы COVID-19, человек начал выздоравливать. Теперь второй компонент. Синдром хронической усталости впервые был описан а, в 1984 году. А, потом он перекочевал в журналистику, и все стали говорить про него, как про какое-то странное заболевание. Но если мы вернемся в 1984 год и внимательно почитаем ту статью американского ученого, который впервые описал это заболевание, он его описал следующим образом. И вот в связи с чем. Он наблюдал больных с хронической вирусной инфекцией. Я не буду называть вирус, кто хочет, прочитает про это внимательнее. Это хронический вирус, который имеет свою особенность, что иммунная система его не может победить. Он попадает в наш организм и от нее маскируется, и находится в нашем организме очень долгое время, почти всю жизнь. А иммунная система пытается его найти, пытается все же его обезвредить, а он настолько эффективно от нее защищается, что она это сделать не может. Но поскольку она постоянно тратит туда ресурс, со временем исчерпывается ее резерв. Уменьшается количество новых молодых лимфоцитов, истощаются энергетические ресурсы. И человек попадает в такую яму, во-первых, у него уже возраст, а во-вторых, у него очень сильно снижается активность специфического иммунитета. И это проявляется синдромом ужасной усталости. Человек ничего не может делать, потому что на самом деле наш с вами иммунитет, специфический иммунитет, защищает нас от очень многих процессов, которые происходят в нашем организме, и тратит нашу энергию. И он тогда сделал, этот ученый сделал вывод о том, что главной причиной синдрома хронической усталости является невылеченная вирусная инфекция, которая подтачивает силы нашей иммунной системы, а вслед за этим начинает страдать наш организм и терять энергию. Так вот, при COVID-19 через 30 лет после того, как он это писал, мы очень ярко столкнулись вот точно с такой же проблемой. Первая проблема – это легкие, вторая проблема – это то, что люди выходят из больницы, им никто не говорит, что, ребята, у вас специфический иммунитет на нуле, его нужно срочно поддержать, вытянуть хотя бы на какой-то средний уровень. Потому что именно в этом кроется причина того, что вы испытываете такую усталость. И поэтому, когда мы говорим о программах профилактики, первое, ну про легкие мы с вами сказали, а второе, мы опять возвращаемся к чему? К тому, что, о чем с вами говорили, кишечник, кишечная микрофлора, цинк, витамин D и спортивные нагрузки, для того, чтобы максимально быстро встряхнуть иммунную систему. Они, конечно, здесь очень сильно затруднены из-за состояния человека, но тем не менее, так же, как с легочной гимнастикой, нужно их подключать с первых же, Дней после выписки из больницы, обязательно. То есть вот на самом деле у нас и причина, и следствие COVID-19 лежит в одной сфере. И это нам очень сильно облегчает нашу задачу. То есть мы даем человеку для профилактики одни и те же продукты, и на выходе из инфекции он продолжает их долгое время, несколько месяцев, полгода продолжает принимать для того, чтобы максимально быстро ускорить восстановление собственной кишечной микрофлоры, а она начнет приводить в тонус нашу лимфати... наш специфический иммунитет и повышать количество активных, нормальных, рабочих лимфоцитов. На этом мое время подошло к концу. Я очень надеюсь, что вы вынесли какие-то важные практические вещи из этого моего очень долгого дискурса, которые вам потом помогут, сформировать свою собственную точку зрения на это заболевание. А это в наше время сейчас самое важное, потому что, к сожалению, никто точной информации до сих пор нам не говорит. Итак, здоровья вам и вашим клиентам! Спасибо!